Я часто говорю о том, что в Дубае для того, чтобы купить что-то по-настоящему горячее, интересное, у вас нет возможности дождаться старта продаж, изучить всю информацию, посоветоваться с родственниками, а может быть еще и билеты купить, прилететь, посмотреть. Короче, к тому момент, как вы все это сделаете, ничего в продаже уже и не останется. Самые горячие варианты здесь раскупаются еще до старта продаж. Так, например, было с таким комплексом, как Шик Тауэр от застройщика Дамаг. Его разорвали буквально там в первые пару дней, а маленькие площади даже и в релисты не попали. Там студии все были распроданы тем клиентам, которые оставляли так называемый Expression of Interest. То есть это аббревиатуру, по-другому вы можете такую слышать AOI. Это такая штука, которую это не бронь, то есть вы оставляете определенную сумму денег либо чеком, либо кэшем, либо ссылке можете перевести и за вами фиксируется интерес. Он не гарантирует вам возможность купить, но он ставит вас в такой а, некий лист ожидания. И после того, как уже объявляется старт продаж, вы в числе первых, кому варианты предлагаются. Но вы еще не знаете точную стоимость, не знаете этаж, не знаете точный юнит, то есть в этом недостаток. А, и не все далеко готовы по таким вариантам что-то рассматривать особенно те, кто раньше в Дубае не покупали. Те, кто покупали, знают, что самые интересные проекты здесь только так и можно купить. Так вот, в Шектауре мы продали там всего два апартамента, к сожалению, при том, что проект нам понравился, он крутейший. Продали мы как раз тем, кто оставлял так называемый Expression of Interest. У нас было много заявок, но большая часть из них была на следующий день, через два, через три после официального старта продаж. Но, ну, видимо, инфофон был максимальным. Везде была реклама, люди целенаправленно звонили, узнавали про этот проект, но нам к тому моменту уже там практически нечего было предложить. И мы там успели продать только два апартамента тем клиентам, кто вносил тот самый Expression of Interest с нами еще до старта продаж. Почему мы сегодня вообще про Шик Тауэр вновь заговорили? Дело в том, что в последнее время вы могли где-то увидеть какую-то рекламу, предварительные анонсы Шик Тауэр 2. А, на самом деле это было такое дежурное название, техническое, больше по неразберихе, Шектауэром Шехтауэр, он не называется, он называется Канал Хайтс, это другой проект, он расположен плюс-минус в том же районе, это тоже бизнес бей но у Канал Хайтс гораздо более а, привлекательная локация, а, и сам по себе проект другой, концепция другая, но тем не менее определенные схожие черты а, с Шектауэром там будут, и более того, там Архитектор тот же самый, это тоже коллаборация с Дегрисагону, с ювелирным домом, уже какая, четвертая получается по счету коллаборация Дамака и Дегрисагона, после Сафо-1, Сафо-2, собственно Шехтаур 1. и вот сейчас канал Хайц. Но мы сейчас по проекту подробнее с вами поговорим, хотя на самом деле информации практически нет, только сегодня объявили предварительно цены, на которые можно ориентироваться и так вот совсем прямо в общих чертах на что-то по проекту, какое-то описание картинки дали, а все остальное пока хранится в строжайшем секрете и даже менеджеры по продажам информации по большому счету не обладают и будут обладать уже ближе к самому старту. старт продаж. Пока предварительно, опять-таки, запланирован на 2 марта, но здесь что-то может тоже сдвигаться в ту или иную сторону. Поэтому, если заинтересовал проект, я вам рекомендую заранее заявки оставлять. Мы будем вас максимально оперативно информировать по всем изменениям. Дамаг позиционирует канал Хайтс как проект в сегменте между премиумом и люксом. То есть что-то по-настоящему статусное, узнаваемое, шикарное, с богатейшей инфраструктурой. И поскольку пока какой-то подробной информации нет, каких-то пробных материалов нет, мы можем опираться только на последние проекты дамаг. Ну вот, например, на дамаг Bay by Cavalli. Но это в данном случае коллаборация уже с Робертом Cavalli, то есть немножко другая история, другая стилистика, но вот общий уровень тоже очень высокий. Это, наверное, самый флагманский сейчас проект у Дамака, потому что он расположен прямо у воды в Дубай-Марине, Uh, даже лучше, чем просто в «Думаем в «Харборе». Uh, короче, проект реально очень крутой, но разлетелся тоже там. Uh, буквально до старт продаж уже в «One Bedroom» практически и не было. Ну и, конечно же, мы можем опираться в том числе на Шик о котором мы сегодня с вами и говорим. Uh, вот это, наверное, будет ближе по стилистике к uh, каналу Хайтс. Здесь, в данном случае, коллаборация с De Grisogone, бирюзовые цвета, и вот нечто подобное мы видим а, по рендерам Кавали Heights. Здесь тоже очень богатая инфраструктура, она включает в себя а, несколько бассейнов, она включает в себя так называемый Lazy River, а, то есть вы просто можете вот здесь вот спокойненько на круг сесть, и вас потихонечку вот эта вот речка вдоль здания будет куда-то уносить. А, интересная концепция, также очень крутое озеленение, Рестораны, тренажерные залы, ну и все, что в комплексе такого класса в целом бывает. С поправкой на то, что канал Хайтс все-таки проект гораздо более масштабный, Он стоит из двух башен и локация у него все-таки более привлекательная, чем у Шектауэра. Там буквально минут 18 пешком до Молла и Бурдж-Халифы. А, ну и это, скажем так, это одна из лучших вообще локаций в самом бизнес-бэе. Она уже неотделима от, от даунтауна. А, если же говорить о Шектауэр, он чуть подальше. А, по ценникам тоже разница будет. А, канал Heights будет дороже стартовать, чем в свое время стартовал Шектауэр. И вот, в принципе, на сегодняшний день нам уже известно, что студии будут начинаться от 1.255 миллиона дирхам. One bedroom от 1.671 млн. Ту бедрум от 3 миллионов 429 тысяч дирхам. Опять-таки, все в рассрочку, в двадцать седьмом году плановый срок сдачи, соответственно, за это время вы платите 80% от стоимости в течение следующих 5 лет и 20% вы платите уже после введения объекта в эксплуатацию. Сейчас вам нужно иметь 20% плюс 4% налог DLD. В общем, проект явно претендует на то, чтобы стать одним из самых знаковых, желаемых, узнаваемых и, наверное, просто шикарных проектов в это, как минимум в этой локации. И из явных недостатков я, пожалуй, вижу только один — это близкий срок сдачи. Все-таки 4,5-5 лет — это такой на сегодняшний день средний цикл строительства для практически всех новых проектов Домака, ну просто в силу их масштаба. Если вы посмотрите, это все сплошь высотки, с какой-то невероятной архитектурой, инфраструктурой, и это все не так легко воплотить в жизнь, во всяком случае не так быстро. Но, пожалуй, это единственный недостаток, потому что ну во всем остальном проект действительно стоящий. Если он вас заинтересовал, то я рекомендую вам не затягивать, связываться по номеру, который вы сейчас видите, и мы дальше вас проинструктируем, в зависимости от того, какая площадь вас интересует, рассчитаем вам ту сумму, которую нужно внести как предварительный интерес, тот самое Expression of Interest, о котором я в начале ролика говорил, и далее уже это поможет нам к старту продаж выбрать там что-то наиболее интересное. Я с вами на этом прощаюсь, Искандер, Санс из Дубая, всем пока!